Как она называется? <связано> Восточная сказка. Восточная сказка. Ну, жопой ее называют. Я рукой за трубку затмился, потому что жопа только была на... <кх> ну, ланочки, а висели так. У меня стук. стук хороший. Слава тебе Господи, то тёплый.